Приветствую всех любителей видеоигр Наша прекрасная котейка продолжает свои поиски Так, мы починили трекер Закончили на прекрасной ноте а, Не получается, не связь Нашел что-нибудь интересное у Шеймуса А, стоп, подожди, я же нашел Подожди, не понял а, Так, стоп, мы вернулись с музыкой А где дом Шеймуса? А, дом Шеймуса был здесь Он нас выпустил я просто что-то подзабыл Момент Так Тебе удалось починить трекер? А, точно, нам вот ему трекер Ты его починил? Молодец, давай сюда Вот Так Блин, так комично выглядит на самом деле Как приставки какие-то Так, сейчас будем следовать за ним, как я понимаю. Так, есть сигнал. Неужели папа действительно жив? Не могу в это поверить. Будем следовать трекеру, может быть, так мы найдем папу. Так, сколько он говорит там его лет уже не видел. Так, стоп. Он хочет медленно идти, прям по трекеру, прямо идти идти. Ладно, хорошо. Так, Главное, что мы все дополнительные воспоминания на деле находили Чего ты, блядь? Пошла вон Мой-мой Будешь драйвить, пока я не скажу, когда заканчивать Не, ну я тут еще и виноват, представляете? Блядь, аж пакет на голову захотел смотреть? Я там кто-то говорил про челлендж с пакетом на голове Вот, и продолжай сюжетку с пакетом на голове Не, ну в принципе так можно ходить Единственное, он даже так бегать может Божечка Да ладно Я готов так сюжетку проходить Но он его снимается. Один его обратно, пожалуйста А он его, кстати, потом обратно одевать не хочет Так, что там дальше? Ну вот Он действительно ушел из трущоб Там опасно, но я должен быть уверен. Мне нужно знать Вперед А, то есть мы реально сейчас пойдем туда? Сейчас он такой открывает дверь И всех начинают есть ты бы хоть открыл... О, как это хорошо продумано! Он совсем на маленькую щелочку открыл, осмотрелся. Я открыл дверь. Так, ты, может быть, даже трекер нам, и мы будем по трекеру как-нибудь отслеживать? Ну, потому что это самое. А, кот прям пошел реально на, на разведку. А ты пойдешь за нами? Да, идет, смотрите. Так, в нашем случае главное ничего не упустить. Я за тобой это в принципе, пойду. Но я пойду немножко иначе. Мне нужно осма осматриваться обязательно. Потому что если я что-то пропущу, это будет нехорошо. Частички воспоминаний, которые найти не так-то и просто. Я бы хотел Так, только посмотри на все эти яйца зурков. Они же нас сожрут. Не-не-не, я не могу. Я не такой быстрый, как ты. Зурки меня точно догонят. Вот, возьми значок, папа его узнает Он поймет, что ты друг Получен новый предмет, значок аутсайдера Я открою тебе дверь Хорошо Нет, я, к сожалению, не умею играть на инструментах Хорошо, я пойду один Сиди тут и кайфуй, она. Это я привлекаю внимание заранее на всякий случай Чтобы что считаю видеть, что кто-то здесь есть так, сюда я залез Ага, надо запомнить, что сюда я могу залезть На всякий случай Так, ну смотрите, здесь в принципе Кстати, всю землю у него покрыто И так-то неплохо, я вижу на память Так, что там? Так впитывает в себя прям Смотри, какая огромная стена Я помню, это был символ Отделяющий жителей трущоб от жителей Миттауна это и тот факт, что они продолжали бросать сюда свой мусор Это ужасно. Может быть именно поэтому у них ничего не получилось? Ой, еще чуть осталось Ну как чуть-чуть? Раз, два, три, да хрена, короче Так Стараемся быть аккуратнее Тупик Да, на то он и тупик, что я зря слез Ну что, пацаны, побежали? Как лажков развел. Так, понятно. Оп, резко налево. Оп, направо. Фу. Да. оп оп оп оп оп оп оп оп Так, мне налево. Ага. Бля, блядь, блядь, блядь. Потом направо. Фу. Потом наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, наверх, наверх. Отлично справился с своей задачей. Направо. Блин, камеры не могу двигать, мне это не очень нравится. Честно, не нравится. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, стоп, а мне куда? А, мне вниз, я понял. Тихо, тихо, тихо. Налево пойдем. Теперь направо. Отлично. Фух, я спасен. Ну, сюда, потому что я не точно не залезу. Фух. Я спасен, и это хорошо. Так, сейчас в обратную, да, сторону? Чуть-чуть не хватило сил. Еще разок. Отлично. Так, теперь по бочечкам. Я стараюсь не спешить. Точно ли я, кстати, ничего не пропустил? Да, вроде бы точно. Стараюсь не спешить, но когда тут такая опасность, у меня прям неспокойно. Сейчас начнется, да? Управлять я и не могу. Ну мы их раз убавили. Опасно Вставай, вставай, вставай, ставай, китенька Ты в порядке? Ничего себе падение Дух должен быть где-то рядом Осталось совсем немного Точно нормально все? Нет, поранился Блин, бедненький Китя. Давай где-нибудь вот здесь пока пересидим Правильно, давай вот здесь Немножко передохнем я не могу идти с раненной лапкой вперед. Мне ее прям жалко. Такое падение с такой высоты. Для этой китеньки прям вообще опасность, опасная. Так, ну в принципе ладно. Лапка вроде зажила. Ну как зажила. Так. Хвост поднял. Что-то не так. Есть кто? Так, подождите. А дайте спущу здесь, посмотрюсь. Вдруг что есть реально? Блин, вроде ничего нет. Ладно, вроде правда ничего нет. Эх. Надежда была, умирала последней. А, залезь, пожалуйста. Спасибо. Блин, что это запугающий звук? Меня так напрягает, если честно. это Та мне-мне-мне-мне-мне. Такое ощущение, как будто утки. Ну, если честно. Так, мне, наверное, туда, но я зайду сюда сначала. Или стоп, или куда мне? Подождите. Так, и как понять, в какую мне сторону? Ну, типа, какой проход правильный? Ага. О, нам сюда, нам сюда. Как хорошо, что я решил все осмотреть сначала. Умный. А, ученый, на которого я раньше работал, всегда говорил, что после выхода на пенсию хочет жить в маленьком загородном доме и рыбачить целыми днями. Конечно, в городе это было невозможно. Это никому не удалось в течение как минимум 100 лет. А что если когда доберемся до аутсайдера, то найдем себе маленький дом с удочкой и кучей книг. Это то, что хоть так хотел ученый. Но сначала мы должны найти дока. Отлично, еще один кусочек памяти. Я могу здесь передохнуть, да, у меня очень больная лапка, поэтому давайте мы. 10 секунд просто посидим, потому что я попью заодно. И котик немножко отдохнет и лапу все восстановит. Это вот идеальное место, чтобы отдохнуть и восстановить лапу. Мне интересно, сколько далеко сейчас отдалят. Как я смогу снять это место. Мне вот интересно, этот робот просто отключился, потому что не было питания. Но они же должны как-то заряжаться, ну чем-то подпитываться и так далее. Или он просто подражал людям? Блин, как красиво на самом деле выглядит. Ну, ужасно красиво, я бы так сказал. Но место выглядит ничего так. Блин, я представляю, как ему было одиноко. Все, ты хочешь встать? Ох, выглядит, конечно, красиво. Но пора вставать. Тягушечки правильно. Все, лапочку мы свою подвосстановили, даже бегать теперь можем. Тихо. Чуть не чуть не упал. А шо ж ты сюда за... пошел? Я боялся, что правда это самое. Тихо. Нельзя падать рано слишком. Тут где-то явно есть зурки. Наверх. Выше на это безопасное... Безопасное место. Тихо. Ага, -а -а сюда надо что-то вставить. Ну, электрический генератор. Похоже, что он заработал. Требуется еще какая-то часть. Да, я понял. Что нам требуется еще одна часть, которую надо найти для начала. И явно будет опасность в сурках. Тихо-тихо-тихо, что с тобой китит? Такая еще музыка теперь играет приятная. Мне так нравится. Могу сюда залезть? Нет, не могу. Так, опасно Да-да, я тоже боюсь Сюда-то идти, тут столько яиц, Тихо-тихо, главное не шуметь Да, блин Говорю, я не шуметь и шумлю Так, тут воспоминаний никаких нет Вроде бы Опа Зурки в клетке Смотрите, как необычно Кто-то тут явно вел какие-то расследования по этому делу Значит э -э Либо Это не единственные аутсайдеры, которые этим занимаются ну, То есть они не единственные, кто этим занимается Либо Тихо Какая-то кнопка есть А это залезть Хорошо. Либо мы пришли именно к тому самому доку Или это его отец Эй, да док Погоди, ты не зуб? Кто ты? На тебе мой значок, откуда он у тебя? Тебя послал мой сын О, Шеймус, мой умный мальчик Я здесь один уже целую вечность Пришел сюда, чтобы протестировать дефлюкс Но все пошло не по плану Как я хочу вернуться домой, я очень скучаю по сыну если хочешь, можешь осмотреть дом, но я понять не имею, как выбраться из этого места. Так, ага, я понял. То есть он здесь застрял. В своих разработках. Мы в ловушке, зурки нападут, как только мы выйдем отсюда. Ага, я понял. Опа! Я видел людей в таких костюмах. Они были маленькими, постоянно бегали вокруг и шумели О, да, я теперь вспомнил, это были дети С ними улицы оказались гораздо более оживленными Несмотря на трудности, которые они при... приносили Взрослые, казалось, их очень любили Договорит, что скучать по Шеймус. Это то же самое Отлично. Все по сюжету, судя по всему Я все частички памяти в этом районе нашел Ну, то есть они прям отмечены, сколько мне надо найти Так А вот и то, что нам нужно Так, так, так, что ты там говоришь? Эй, э, осторожно за фусом. При полном заряде он взрывает зурков, как конфетти. Для работы этой крошки требуется 1,21 гигаватт электричества. Единственный источник энергии способный его создать. Это генератор за домом. Проблема в том, что он не запускается. Наверное, перегорел предохранитель. А учитывая, что все вокруг кишит зурками, выйти наружу, чтобы упущение для меня слишком опасно. И не такой быстрый, как ты. Если ты берешь генератора и заметишь предохранитель, я смогу перезарядить его? Иди за мной, я покажу, что делать. А, во, нападем. Ну, я уже понял, что делать. Только дай мне эту штучку, и все будет прекрасно. Значит, они боятся сильного электричества. Блин, он такой ржавый. Он вот здесь уже целую, реально, целую вечность, скажем так. Да-да, я уже знаю, что делать. Спасибо, я уже там был. Мне нужен предохранитель. Вот, держи предохранитель, он совершенно новый. Генератор включается так -то громко. Только починишь генератор, я смогу зарядить, и запустить, следуя за этим кабелем. Зови мне предохранитель и возвращайся. Удачи. Так, сейчас он нам наконец-то нормальное окно откроет. Отлично. Так, значит, как я запущу генератор, придется очень быстро бежать. Очень быстро бежать. Ладно, я понял. Так, ну, в принципе, путь мы уже знаем, как бежать до туда. Лапку я подлечил. Я же пере... перекурил, скажем так, отдохнул. Так, ну поехали. Ран. А, мне не дадут побежать быстро, да? Да, да, да, я понял, я понял И видели, я уже стартанул Или он будет Мне освещать путь Ух ты, нифига себе Он и правда мне путь освещает Он мне прям помогал Недолго, конечно, но помогал Так, куда мне там дальше, потом сюда Ага, а потом в окошко Прэдэ, падай, падай Такой радостный, победа, типа. Так, отлично. Ты включил генератор. Видел, какая мощная штука этот? Дефлюксор. Он точно поможет нам выбраться отсюда. Погоди, возможно, смогу установить дефлюксор на твой дрон. Да ладно. Бедный дрончик. Ой, какой же бедный малыш. Отлично, наконец-то я не буду бояться этих зурков. Так, что-то ничего не поменялось, по-моему. Так Сработал уста э, Он установлен на твоем модном дроне Он не предназначен для работы от Такого маленького источника питания Если использовать его слишком часто, он может сломаться Только помни, это не игрушка А теперь пошли в поселок, я возвращаюсь домой Сын Так, а как его включить? Подожди Мы должны помочь, Доку вернуться в трущобы Теперь у нас есть дефлюксор А как его использовать-то? Блин, меня не, на... меня не научат, да? Так. А, во! Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. То есть, если слишком долго, то он перегорает и ждем того, когда он остынет. Я специально это проверил, пока я здесь. Все, отлично. Открывай дверь. А ты что, не будешь им пользоваться? Ага жди-жди-жди подожди а ага, все я готов погнали уже <с> отличная работа но ну, как я и подозревал он может перегреться если это произойдет дай ему немного остыть надеюсь этого хватит чтобы добраться до поселка да конечно ты будешь приманкой а я буду это самое буду их убивать Блин, знаете что самое главное я боюсь что если он сейчас будет приманка они будут на него нападать я буду их убивать и рано или поздно есть два варианта либо он идет а от дома либо нет вот чего я боюсь поэтому ага Поэтому у нас есть последняя контрольная точка на всякий случай. Я хочу, чтобы он точно дошел до дома. Там слева были вентиляции. Я их просто видел, что есть в вентиляции. Приключательная работа, похоже, электричество отключено. Ничего страшного, там есть вентиляция, я туда помещусь. Так. Я понял. Так. Пока ты там будешь разбираться, я уже тут себе нашел проход. Блять, не до конца подвинул. Так, а я могу в ней бегать, интересно? Нет, не могу, только медленно делать действия. И подсветить себе ничего никак не могу. Смотрите, теперь он будет думать, ой, как же открыть дверь. А котенька такая умная, умнее робота. Эх. Мечты, мечты. Да выйдет в жизни. Так, стоп. Показалось? Показалось. Не, давайте-ка я сейчас. А, все, здесь ничего нет, кроме как это самое. Подождите, а если я посвечу прямо вот на эти? Нет, не работает на яйца. Жаль. Так просто можно было бы яйца уничтожать. Ух ты, блин! Блин, очень быстро, очень быстро это самое уничтожается батарейка. Очень быстро, поэтому это очень опасно. От них придется вот так вот бегать и сжечь, и да. Ну ладно. Главное, что я их могу всех уничтожить. А ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Закрывай, закрывай, закрывай. Да, перегорел. Пизда. Пизда. А что вы его-то не живете? Ну ладно, я более вкусный, я понял. Блин, он быстро так перегорает. Надеюсь, это можно будет как-нибудь прокачать. Очень надеюсь. Фух, пронесло, пошли домой. То есть, пока я там гулял, они его уже начали жрать. Блин, ты что меня так пугаешь-то? Нет, ты бы не уходил, пожалуйста Да, свети хотя бы так Открывай Я готов Жми на кнопку Так, вроде никого нет Ну, в принципе, так я хотя бы смогу гулять в целом Хоть где-нибудь Ну, честно Открывай Сейчас на нас могут напасть, я понимаю. Я готов ко всему. Блин, это так громко. Он вроде тихо пытается. Я как понимаю, у него есть звуковые датчики. Сейчас будет жесть, да? А, нет. Мы спокойно сейчас возвращаемся. Все-таки хранители такие в шоке. Папа? Папа? Дверь, закрой дверь! О, он его обнял. Ой, так мило. Ой, это так мило. Ой, это даже шапочку приопустил, чтобы не смущаться. Это правда сейчас выглядело так мило. Все таки с возвращением, как хорошо, что ты жив. Ой, нас гладит хранитель, говорит, что я молодец, помог выжившему. Да? Спасибо, что спас дока, маленький друг. Приятно видеть, что Шеймус больше не одинок. Теперь мы знаем, что можем дать отпор Зуркам. Мама, ждет тебя у канализации. А тебе дать нечего. А, Док и шеймус выглядят счастливыми. Кажется, мы с тобой сделали хорошее дело. Так, если он ждет нас у канализации, ну пойдем, ладно. Блин, я просто боюсь, что если ему сейчас ноты не одна, он все. Только да, я их потом отдам Мы, наверное, сейчас наружу будем потихонечку выбираться Давайте послушаем пару песенок Немного важной информации Это было написано по известному алгоритму Просто буквально сколько? 30 секунд, да, мы слушаем? Даже 10, ну 15, ладно Даже первая песня была вообще классная Нет, кстати, классная, классная А одну все-таки остав. Ну вдруг там конец серии. А, все, сейчас бы заново, да? Да, все, спасибо. Он может, ждет тебя на своей лодке, ты можешь отправиться к нему. Но сделали ты здесь все, что хотел. Потому что я закрою за тобой дверь, не хочу, чтобы зурки проникли внутрь. Бля, я ему не все песни нашел. Не, искать я все песни не буду, но мы еще одну послушаем, так уж и быть. Нечитаемые ноты. Хм, не очень читаем, но могу попробовать. Так, ну-ка. Это не все ноты. Приятное, мне нравится. Прощаемся с этим городом под музыка... Ну да, с этим городом под музыкальный антракт. Да, хорошая песенка была. Ну на этом все, да, я сделал все. Спасибо большое, я очень рад этому городу. Всем спасибо, всем хорошо. Ах, она закрыла за нами дверь. Вот и все. Нам пора возвращаться. Я иду-иду. А, Понять. Так, прыгай Я хотел к тебе на спину вообще-то запрыгнуть Ну ладно не Могу поверить, док Док, ты его нашел, заполучил дефлюксор Сбалтазар Теперь мы можем отыскать его Вперед Знаете, что я что-то не осмотрелся здесь сначала Блин, а зачем это крано стартануло было осмотреться сначала Вдруг какую-то частичку памяти потерял Будет обидно Я так хорошо просто шел, все частички находил А тут бац и пропустить мог Блин Канализация. Так, как понимаю Здесь на нас могут напасть зурки И мы будем их вот так вот поджигать Интересно, а если я вот так буду делать, они Нормально будут гореть? Какое жуткое место Понятно Так, надо встать как-нибудь Я ж как приманка, блин Не-не-не, ты что, не выключайся Даже не думай Ты мне нужен Я уже готов их убить сразу, если они отсюда полезут. Я все вижу. Я око. Так, ну здесь, по крайней мере, пока что не похоже на то, что здесь есть зуб. Не, они, может быть, и есть. А стоп, я знаю, когда он сейчас те ворота откроет, чтобы проплыть дальше. На самом деле, обидно за этих роботов. Я понимаю, там есть хранители и так далее и тому подобное. Но кстати, прежде чем маленькие ворота открылись, да, туда проник один зуб. И он его явно убил. Понимаете? Ну, но я ну, там обученным сражаться. Но они могли бы реально... Это самое. Сейчас мы остановимся. Да, я туда запрыгну. И ничего не сделаю. Отлично. А, я понял. Я теперь должен открыть ворота. Ясно, понятно. Так, на эту бочку нельзя запрыгнуть. Зато на эти можно. Так, здесь... Ага. Давай на трубу посмотрим, есть ли тут что-нибудь наверху. Блин, такое ощущение, как будто что-то пропускаю все -таки. Теперь у меня каждый раз такое ощущение. Так, здесь я ничего не могу, хорошо. А, они зурки-то, а, они красавцы. Их я пока подлечь не могу, хорошо. залезть на них. О, Бля. Так, хорошо, будем их по очереди тогда истреблять. Давайте вылазите, блядь. Ну. А, ай яй яй яй яй Но это имба. Это имба, реально имба. А, то есть нам показали, что нам их придется выманивать рано или поздно. Я понял, я понял. Я тут запрыгну на лодочку? Милейший. Ага, спасибо. Так, ну вроде бы я здесь ничего не упустил. Надеюсь. Потому что если что-то упущу, будет обидно. Я стараюсь вам показывать все. Так, тихо-тихо-тихо. Ты на краю не стой, кисленька. Так, вон наверху уже вижу зурков. я могу их прям так поджечь, не? Я боюсь, не захотят к нам упасть. Прям вижу, они уже готовятся к нам упасть. Он не прыгает, блядь. Не дотягивает свет. Да, не дотягивает. Я уже готов вас в полете колбасить, ребят. Или они просто боятся там спрыгнуть? Так, все ладно, не напрягаем наш аппарат, а то сломается еще. Так. А, интересно получается. она не прыгает он слева Я их ты что хочу убить уже но это не мазарит глаза боюсь что что-то будет не так так сейчас он ведет код какой-то да у нее ничего не получится а нет получается даже так ой опасность так что случилось а по, по кабелям сейчас побежим да Угу что случилось? Вся эта старая техника вышла из строя. Думаю, открыть можно только вручную. Угу. Хорошо, я понял тебя. А, стоп, ты сейчас будешь открывать вручную, я буду тебя спасать, что ли? Бля. Я готов. Сзади пока никого нет, а вот спереди. Ага, я понял тебя. Уф, я не могу пойти с тобой, но я не перестану искать выход. С Бултазара Клементина, когда найдешь их, расскажи им, каким храбрым я был. О, блин. Ну ладно. Не, свет мне, пожалуйста. Со светом здесь поспокойнее. Смотрите, насколько они здесь все заполонило Эта штука Выглядит очень опасно, если честно Не, подождите, а можно в ней спуститься? А, мне тут стенка не даст пройти, да? И она не горит, эта стенка угу, угу. А, что мне тогда мешает здесь спуститься? Осмотреть что там Ладно, я понял было бы на самом деле хорошо, если бы я смог бы найти выход, чтобы ему открыть дверь. Ну, если честно. Опа. Робот. Сидит здесь. Висит, точнее. Так, я понял. А, я быстро пробежал, значит, они не полопались. Я понял, хорошо. А вот эти вот... Яички наши бы лопнули. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ребята, взрыв... ой. взрываемся, сказал я. Давай. Ой, давай, давай. Ой, ой, ой, ой. Отлично. Ну, здесь явно что-то есть просто. Ну, давай, лопайся. И все, и сразу и нахуй. Так, подожди. Ладно, я понял. Минуту, минуту ожидания. Так. Ага, это тоже проход куда-то. Так. Ай, заставляет нас слишком сильно задуматься. Ага, память. Хорошо. А, канализационная система Да, теперь я вспомнил, чистой воды было мало Снабжение города Сразу с помощью огромных машин, копавших глубоко в землю Как и все остальные ее Берегли, чтобы помочь людям Во время запуска ученый, пока, ученый показал мне Схему резервуаров для воды Они огромные, могут вместить в себя целое здание Нет, вроде не пропустил Ни кусочка Кстати, его там уже нет внизу Если мы, конечно, в, примерно в том же месте Так все, теперь можно спокойно бежать. Свет мне свет. Это, конечно, хорошо, что я решил. Ой, блин, а почему они его полностью не съели? Они же едят все. Куски остались, но они его полностью не съели. О, привет, пацаня, пацанята. Ждут меня там, смотри, смотри, ждут меня там. Так, что у нас тут? Ага, там проход какой-то непонятно. Так, сюда, потом направо. Ну, она не посмотрите. Не дотягивает, я понял. Они так просто для красоты теперь будут? Или они будут падать вниз? Прыгать. Они же не должны иметь инстинкта самосохранения в целом. Ну, мое представление, что они должны, блять, меня трубы теперь смущать после моего того падения, если честно. Так, я не могу вниз, да, спуститься вообще никак. Да, походу мне не дадут. Ну ладно. Хорошо. О, ну поехали. Так, ага, ага. Блять, блять, блять, блять, Отстаньте, отстаньте, отстаньте. Добеги, да беги. Добеги, беги, беги. Адаль, беги, беги, беги. А, да? отлично. Они сюда не пойдут, наверное. Так, отлично. Я понял. Их надо по чуть-чуть тогда. По чуть-чуть. И... Ну, лопайся. Давай. Бля. Он сюда не идет? Идет блять, а ну вот отстань от меня Один, ладно, пусть может запрыгнуть Это так противно, я даже прям когда вижу, когда он это самое А я сюда на шкаф не могу залезть Это жалко Так, ну здесь я могу сбоку обойти Ну мы сейчас всех повзрываем По одной простой причине, что так нужно Чтобы ничего не пропустить Ну взрывайтесь пожалуйста. Так, ждем Отлично Подходим опять близко Отлично. Опять идем. Взрываем. Отлично. Блин, вообще реально на очень короткое время хватает. Это, конечно, жалко. Ага, ага. а ага. счастлив. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да-да-да. Ой. Муторно это дело, конечно. Ну что поделаешь. Ну лопайтесь уже. Ага, ага. А еще будут лопаться? Чтобы вы просто как-нибудь поближе все собирались, чтобы вас было удобно уничтожать. Ну, давай. Подождите. А, вы от этой штуки тоже лопаетесь, я понял. Ха. Неплохо. Ой, их а тут много. Теперь понятно, почему когда я в прошлый раз по случайности их так всех это самое... Но они от ультрафиолета мрут. Поэтому в трущобах они так хорошо и жили. Здесь нет ультрафи... О, да, здесь нет ультрафиолета в целом. Все, ждем. Боюсь просто какую-то штуку упустить, если честно. Ой, ран. Так, так, так, так, так. Ага, а еще чуть-чуть. Ага, ага. Блин, ну вообще красота, если честно. Так, ждем. Ага, ага. Ага, не спеша, не спеша, потихонечку уходим. Извини, пожалуйста, что я тебя перенапрягаю, но что поделаешь? Так, хорошо, они сейчас я потихонечку стекутся сюда Ага, иди сюда Отлично Мне-то хотя бы просто поспокойнее Ой-ой-ой, что-то я переборщил немножко Давай Блин, там еще одна. Так лопаются классно, как прыщики такие. Пшу -пшу -пшу -пшу. О, теперь могу спокойно открывать. Блин, Ебать, я сейчас очканул. Они так, так много и так близко. Ох. Напрягли меня, напрягли. Могут удивить немножко, могут, когда надо, как говорится. Так, сначала надо все смотреть. Так, ну я понял, они жрут все на не везде. Это, в принципе, слишком логично. Боюсь, что-то упустить, прежде чем идти дальше. Ладно, что поделать, идем. ага. ага. Пацанята, привет. Выбежали на меня такие бесстрашные Фу. Ух ты, блядь Это что за глаза? Так Стоп, что это за глаза? <гас> Ух ты, блядь Блядь, блядь, блядь Отцепитесь в голову Прям в голову Так Стоп, я слишком очень удивился очень сильно. Блять, я понял. Заебись. Все. Все эти хуйни остались здесь, представляете? Ух ты, блять, сколько их тут. Так, нам дальше. Нам сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Так, я понял. Спрыгиваем. Они сейчас за нами не пойдут. Да, не пойдут, не пойдут. ты, блять, Да лопнись ты. Не хочет, прикинь, лопаться. Ладно. Иди сюда, толстый. Да, блядь. Так, ладно, я понял. Всех уничтожать, в принципе, не важно. Сейчас эти повзрываются, которые уже повзрываются. Ага, ага. Ой, не туда забежал. Ага. Ага. Ну, так проще. Главное не останавливаться просто, и все. И проблем не будет. Так, а давайте сейчас вот эти все полыкнем. Ага. Ага, ага, ага, ага. Так, я понял понял, не дурак, дурак бы не понял. Все, проблема решена. Плохо же здесь, когда ты, когда контрольная точка, плохо, что они все это самое. Блять, а что они все не лопнули-то? Ладно, так жаль, направо. Почему они не лопнули, кстати? Ну ладно. Здесь я вроде, кстати, вроде осмотрелся, ничего не нашел. Блин, наверное, плохо осмотрелся. А, ну я здесь был с этой стороны. И с той стороны тоже был. Ничего такого интересного я не нашел. Сюда нигде запрыгнуть я ничего не могу. Там какие-то глаза, которые меня так сильно напрягают. Божечки. Так, я так вот не понял, откуда остальные чертики появлялись. Меня эта штука увидеть увидела. У меня это очень нагнетало. А, я понял. Так, я понял, надо бежать, я понял бля бля бля бля бля бля бля Так, а и здесь пробежимся, ничего страшного Так, как я понимаю, эти глаза их создают Просто лишний раз главное не останавливаться и все А вот эти, блять, отстань Тихо-тихо-тихо-тихо тихо. тихо, тихо, тихо, тихо. Ба, они вроде изначально звуки достаточно милые сдают, не спорю так, ага. Ага, все. Так, а можно ли поджечь эти глаза? Нет, нельзя, я понял. Зато вот эти штуки нужно поджечь и сразу лопнуть. Ой, чтобы потом проблем не было. Запрыгнет, блядь, запрыгнет. Вот ну, твари маленькие, блядь. Э, э, э, умри. Так, все ждем, когда мне меня перезаряется. А дальше просто пробегаем. Так, ага, дальше просто не пробежишь так, А, не, пробежишь, похуй на них Похуй, похуй, похуй Так, сейчас еще позовет пацану. Ага, главное не останавливаться лишь Я понял Так, все сломалось, моя штучка-дрючка Угу, сосед. Так, тихо Ну так, вдруг пригодится потом путь обратно еще куда-нибудь Фух Так Ага, стопы. Стопы. Я могу еще сюда пойти. А, мне, наверное, туда прямо и надо. А я пойду в другую сторону, туда-сюда. Там, скорее всего, память. Вообще, Сирию покороче хотел сделать, но что-то пошло не так немножко. Тихо-тихо-тихо. Так. Ага, памяти вправду. Может нам сейчас расскажет, что это такое? Эта субстанция растет везде, где есть звуки. Из чего она сделана? Она пульсирует, как живая Думаешь, мы внутри гигантского организма? У меня мурашки по корпусу Да, отлично Блин, да это все к черте, надо взорвать А, нельзя э -э -э -э, Что-то завис кошечку так, ну как, хорошо, что нам отмечают, сколько мы должны найти. Это очень хорошо. Это звук просветления, типа, что мы внутри какого-то живого организма по итогу находимся. Так. Ну, лопайтесь, что. Хватит, хватит мощи. Не хватило. Беги, беги, беги, беги, беги, беги. Пока они не додумались сюда залезть. Ага. Все взорвал. Вроде всех. Теперь мы просто пойдем справа. Не, мы этих козлов тоже все-таки вы вытравим. Сколько там еще? Ага. Блин, а те, которые падают туда, в эту жижу, с концами, походу, мертвы. Так, я не знаю, как мне нужно будет действовать правильно, если честно. Ага, отлично. О, они вообще по кругу пошли. Покажи, молодцы. Я их могу вокруг вокруг пальца водить. Понятно, слишком мало набрал, но ладно. Надо поближе подойти. Интересно, почему на них так действует ультрафиолет? Так, ну здесь глаза закрыты. Я, я их не просто так просто лопнул из-за этого. Так, эти пацаны тоже по кругу пошли. Молодцы вообще. Так, так, так, хватило мощи, хватило Я это делаю на всякий случай На случай того, если я прям реально Когда-то открою ворота Так, ой, ненормально Ой, еще одну подхватил Отлично, они как раз по пути Так, идем Они падают Идут на меня и умирают Ну ладно, вроде какие остались Фиг с ними Просто если они все одновременно полопаются. Да, и мы сейчас будем бегать, как идиоты, да? А, да нет, мы будем, по ходу здесь стоять кайфовать. Да, дверь-то откроется. А, мне надо два пин-кода ввести. А туда я не могу на бочку. Все, я понял. Так, значит, ран...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 Хм. А это, судя по всему Возможно, уже достаточно умный организм Кстати, как далеко мы уже это самое Ой, уже заканчивать надо Дойти бы до какой-нибудь контрольной точки Уже бы интересно Так, фрагменты памяти я все нашел Так, вот и сейчас тут огромный глаз Который мы сейчас выжжем, да? Это будет вообще прекрасным завершением На самом деле игры, если честно Сейчас он увидит его такой... Божечки. Его надо сжечь. И ультрафиолет подрубает. Зурки окружили. А, котик там более-менее... Ай-яй-яй-яй. Сейчас перегреется, да? Да, перегрелся. Хватаем и бежим. А я бы сжег его, если честно, если бы мог бы сжечь Все. Контрольная точка, здравствуй. Не очень вовремя, если честно. Так, к сожалению, мы просто немножко. Наш робот чуть-чуть отвлекся. И из-за этого мы вполне. фрагмент памяти? Похоже. Отстаньте от меня, я вас прошу. Блять, я не знаю, Блядь, как тут много. Мы реально в каком-то огромном живом организме. Так, я полно направо и налево. Прямо. И налево. Фиг, я направо пойду. А теперь направо. А, а, опа, наебал. Опа, я могу здесь проскочить? Спасибо. А, ворота варийные закрываются. Смотрите, что-то здесь явно не так. закрылись эти ворота. Не просто так. О, очнулся. Слава. Было темно, я был один. Было ощущение, что я снова в сети. Но ты спас меня. Спасибо тебе, друг. Расход такого количества энергии был тяжелым испытанием для моего ядра. Теперь лифт полностью уничтожим. Мы должны быть осторожны. Но нет. Но нет. Котик, аж паник. Эх, ладно, дорогие друзья, продолжим следующую серию. Так что. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Жалко без музыки. но пока-пока.